По поводу уринотерапии, я думаю, что если из, из нашего организма что-то выходит, то это должно выйти. Это не должно попадать внутрь, обратно. Это уже отходный материал. terms of urine therapy, I personally think that whatever comes out of our organism, it should remain outside. It should not get, get back into the organism. Uh -huh. А то, что касаемо... Um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 I uh, dedicate uh, some attention uh, and tell people to do this issue and tell people what to do in order for it not to happen.